Первое. Должно сему быть, друзья, написано. Должно ему быть. Мы не пройдем мимо. И на нашу судьбу попало такие обстоятельства. Я часто говорю, говорю, господи, я счастливейший человек. Я вспоминал рассказы моей бабушки, родителей. Вот они рассказывали, что у них тогда творилось. И я говорю, господи, а я прожил жизнь, уже готов на небеса идти. Но не пойду, пока не исполню волю Божию. Это, и думаю, Господи, а какое счастливое время мы живем. Такого времени давно не было. И я славлю Бога, что я не знал, что такое нет одежды, что такое в моей жизни что-то грозит. И вот это время пришло. Это время пришло. И... Библия говорит, должно всему быть. Поэтому не сайтесь, как чему-то, что-то такое, что не написано в Библии, или Бог не говорил, но Он ко всему готовит нас. Это... И самое главное в это время, Бог говорит, найду ли я веру на земле? Вот что самое главное. Не то, что происходит с нами, а как мы на это реагируем. Это определит все. Потому что Соломон имел все, но он неправильно реагировал и потерял все. И Адам и Ева имели все, но неправильно реагировали и потеряли все. Ио не имел ничего, но правильно реагировал на все и получил все. Даниил, Седрак, Мессах, Авденага, их лишали жизни, но они правильно среагировали на эту ситуацию и получили все» честь, славу и жизнь. И поэтому, друзья, Библия говорит, не ужасайтесь этому всему. Это, и не удивляйтесь, должно всему быть. Но важно нам сегодня, как мы отреагируем на это. Найду ли веру? Потому что Господь наш путь. Одис выход, он не тупик. С любой ситуацией мы видим в Библии, в чем прославлялся Бог, когда человек... Силы заканчивались, и люди в смирении обращались к Богу, никто не оставался в стыде. И я сегодня хотел бы, чтобы мы укрепились в вере. Потому что мне пишут, многие угасают вере. А что, почему, тогда чуть-чуть больше. Мы потом коснемся других людей. Но сегодня самое главное, чтобы мы были источником веры. Чтобы наша вера была живая. Как включатель, который соединяет два провода. Аминь. Как гайка, которая... Прикручивать шланг, чтобы вода текла. Как ветка, которая крепко прививается и начинает питать себя, и почки, и плод приносит через ветку. Вот что самое главное, что нам нужно. Нам нужна вера. Найду ли, это... Найду ли веру на земле? Первое, я хотел бы, чтобы мы посмотрели на общую картину. Однажды евреи были в очень-очень тяжелом положении в рабстве. Их детей убивали, то есть нации нет надежды, мужского пола нету. И они думали, что все, конец. И вдруг приходит Моисей, рассказывает ему Боге, что Бог их помнит, Бог их любит, и показал им знамение. И они ободрились и поклонились, и говорили – кто-то нас помнит, кто-то нас любит. Сверх этих нагаек, сверх этого фараона, сверх этих похорон, которые плачут, кто-то видит это все. И он сильный и могучий, и он нас не забыл и не оставил, и он пришел спасать нас. И я хотел бы, вот как-то я однажды рассуждал, думаю, Господи, вот этот еврей плачет, молитвы как к сценку, и он думает, Господи, ну все, конец, никакой надежды, но кто-то в это время заботится. Кто-то в это время посылает Моисея в царский дворец, обучает его царским делам, чтобы он потом стал царем, вождем. Он был как царь написано. Вождем был в Израиле и устроил государство. И кто-то заботится, и Бог помнит все, и он не оставит себе, Лишь бы мы его не оставили в этих обстоятельствах. Когда был голод, братья Якова, братья... Отцу Якова говорят, умираем, умрем, папа, ну пошли нас, я не хочу вас потерять, нет, ну все. И он послал в Египет, а там, оказывается, ждет большое-большое благословение. Не смерть, не беда, не горе, а там как будто Иосиф воскрес, но он воскрес в ее жизни, и Бог благословил Друзья, я хотел бы, чтобы мы всегда в это, сверх нашего ума, как те евреи, они ничего не видели. Яков ничего не видел. Иов ничего не видел, но он не видел выхода. Он знал, что проказы не исцеляются. Но у него было правильное отношение ко всему. У него была вера в Бога сверх ума, вера в Бога сверхврачей, вера в Бога, сверх голода, сверх сил, сверх всего. И он верил, и эта вера никогда не постижает. Поэтому, друзья, много сегодня таких вопросов. А почему, а то, а то, а то? Немножко поговорим это дело. Но я хотел бы первое не то, почему даже не знаем, почему, как что-то. Сегодня факт. Мы сегодня под бомбами. Мы сегодня под проблемами. Мы сегодня кому-то в голод в холодильник уже заглянул, как ноги А это самое. И тебе в глаза смотрят. Мы сегодня нуждаемся в вере. И это самое главное, чтобы мы помнили, что есть Бог. Я сейчас прочитаю один стишок. Иова. Я люблю этот стих. Так, где он? Иов. 34 глава. 13 стиха. Кто, кроме его, помышляет о земле? Друзья, есть кто-то, который помышляет о земле. Это его земля. Как мы любим наши вещи, которые купили, что-то сделали. Тем более отец, который все сделал и душу туда вложил. Кто управляет всей Вселенной? Друзья, Бог управляет. У него времена и сроки каждому поколению предназначены. И, и каждой земле, и каждому народу. Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание вдруг погибла всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Вот, друзья, что нам нужно помнить, что кто-то нас любит. Есть Бог, который чья земля, и есть судья справедливый. И я как-то говорю, Господи, много читаю. Ой, мы грешники, ой, мы то, мы то. Это мы то-то в то нам, это нам за то. Да, мы грешники, мы, мы много согрешали. Да, наша страна не права. Но на нас не Бог говорит, несправедливо на вас напали. Послушайте, если, например, муж побил жену. Это, что-то еще там натворил, это, и, ну, нехороший там, еще что-то, э, напился, с работой вышел, Ну, короче, куча у него проблем. И, и ему сосед спалил машину. И когда приходит сосед, да он такой, да он то, да он то, да там на работе украл, его выиграл, даже жену побил, да то, то, то, то. Это эй, дорогой, это его дела. А ты незаконно спалил ему машину. Поэтому, пожалуйста, оплати машину. С тебя такой-то, такое то и все. Молотком стукнули и все. Что ты смотришь на другого? Наши дела мы получаем за свое. Каждый сет на свои грехи. Но на нас незаконно напали. Нарушили все договоря. Поэтому Бог в этом пункте с нами. И поэтому имейте дерзновение в вере. А то а мы грешникам то, то, то мы стоим с кровью. И еще плюс за нами правда в этом деле. Аминь. Поэтому не поддавайтесь на такие какие-то провокации. На провокации. И помните, что Бог нас любит. Бог с нами. И Он никогда нас не оставит. Аминь. Поэтому будьте, я вас очень еще хотел бы просить, что будьте, пожалуйста, в форме. Я слушал одного, не знаю, то ли он офицер, то ли... но короче, сегодня деятель какой-то Украины важный, который делом занимается. И он говорит, слушайте, люди... Он там рассказывает что, пожалуйста, высыпайтесь. Ну, много таких вещей говорил, потому что мозги не работают всем, говорил, пожалуйста. Как-то не было... Не сп... И он что говорит? Не сидите много в интернете. Я, говорит, пробегаю там оглавление, то-то, что надо, посмотрел. И если я много туда вкладываюсь, так, питаюсь, то, говорит, я не могу работать, я не трудоспособный. Это меня загружает. И Библия, говорит, сейчас прочитаю еще один стих. Это я смотрю, я смотрю, вот жизнь, ну, Библия, она четкая, ясна, И люди, которые трезвы, они с, э, говорят то, что Библия говорит. Так, Луки, 21 глава, 31 стих. Луки, 21 глава, 34 стих. «Смотрите же собою». Так, истинно, истина говорю, не перейдет рост, как все себе будет. Это он говорил там о разных, о разных, о разных проблемах, которые будут, то, что мы переживаем. И ней, не, не, как это все, небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите за собою, чтобы сердца ваши не оттягчились объедением, пьянством и заботами житейскими, чтобы день тот вас не постиг внезапно. То есть здесь говорит, Господь говорит, что у нас должна быть правильная духовная и физическая форма, чтобы мы были готовы к тому дню, который придет. И я благодарю Бога, что мы, я смотрю, что все наши, они в вере, они в духе, не в панике, стоят молитвы, все это мне очень нравится, очень нравится, и я верю, что это наше время, но, говорю, но должны быть в форме. Я заметил, я тоже первые дни, как на, ну, налетел на этот интернет, на все это так далее. сегодня тоже. И то, и то нельзя оторваться. Но я, поэтому я стараюсь часами пребывать в молитве. И это меня спасает. Все равно смотрим. Все равно трудно даже оторваться. Но если там будешь сидеть, ты не в состоянии, но ты не в состоянии ничего сделать. Ну, не знаю, какие примеры привести. Вот вы хотите сварить яйцо. И все время только кипеть, а вы туда в воду холодную, в воду холодную, в воду холодную. Ваша вода не будет в состоянии э, сварить яйцо простое. Почему? Потому что вы все время в холодную воду добавляете. Потому что и так же самое. Павел говорит, Тимофей, не занимайся баснями родословными, не занимайся вот этой ерундой, что никакое отношение имеет к веры. Глит назидание, говорит, все, бойся этих евреев уходи от них. Так, говорит, питайся словами веры что строит твою веру. Это говорит, и есть обведение, и пьянство. Пьянство, знаете, я думаю, что сегодня там страна воюет с пьянством. Я видел, как самогонные аппараты ломают, забирают у людей. Это сам, и алкоголь, чтобы там в киоске э, трощат, потому что сегодня не время пить. Так? Но есть пьянство, я видел, на чем я попался на пьянстве. Я упивался интернетом. И когда ты, ты в интернете, ты пьяный, ты как пьяный, ты не можешь, твои мозги неправильно соображают. У тебя что-то лезет не то в голове, как у пьяного в духе. Мы можем эту водку не пить, вино не пить, но напиться, так напиться этого мира, так, так набраться этого всего, что ты не, не говоришь не то, что попало, молишься не так. Ну, короче, как пьяный, так и ты в духе себя ведешь. Потому что и мне Бог говорит, ты напился этого мира. И тут тоже надо очень такое, чтобы мы не обтешили, тем пьянством никто не кинулся, так? Это, это значит, в тебя не вера Библия говорит – не упивайся вином, но исполняйся Духом. Это в Старом Завете не было Духа Святого, поэтому, чтобы нервы не поехали, чтобы крыша не поехала, так? Выпив вина, забудься, как-то так это... и, и как-то пройдет это дело. Сегодня у нас есть Дух Святый, и если сегодня обращаться к вину, это это, к пьянству, это значит повернуться спиной к Духу Святому и пойти к другому источнику. Это плохо заканчивается. Очень важно. И заботы житейские. Я думаю, что у нас они сейчас обрубились, эти заботы такие, знаешь, там то-то, то-то, но все равно эти заботы о куске хлеба, о том, о детях, все, они могут лечь такой тяжестью на тебе, что ты больше ничего не будешь видеть. Как я часто показываю, ну, какой-то, тут у меня вот, бумажка лежит. Я могу так эту заботу взять, что я никого не вижу, ничего, ни в Библии ничего не вижу. Поэтому в Библии я много всего это учил, что, пожалуйста, отдавайте заботы Богу, не носите нож в субботу, чтобы вы не были отчащены этим всеми заботами. Отдавайте Богу и будьте готовы, как на как бойцы, как воины Господа, свободные от всего. Написано, никакой воин не отящает себе заботами житейскими. А как же мне куча? Есть Бог, который позаботится. У воина есть царь, есть начальство, которое позаботится. И пожалуйста не, не забудьте сегодня ни о чем. В дерзновении говорю, наша церковь обучена во власти. О, мое главное служение, Бог говорит, власть. Это, чтобы были открыты небеса над страной, над семьей, над городом, над, над другими вещами. Это и нас Бог тренировал в Царстве и Священстве. И пришло наше время не заботиться о себе, так? А заботиться о людях. И я даже хотел бы такое, с чего я хотел первого начать. Друзья, кто наш ближний? Как там у нас заповед любви? Кто наш ближний? Это Самарянин. Помните, как заповедь? Люби Бога, люби ближнего. Говорит, правильно, ты сказал, а кто мой ближний? А кто ближний? Тот, который нуждается. Поэтому, пожалуйста, сегодня наша страна нуждается в царях-священниках. Помните, я говорил, плакальщик, вы помните, миллионы. Трудящих валов много. Сейчас очень много валов. Стреляют с автоматами, пошли героев и так дальше. Но царей, которые открывают и закрывают небеса, Священнику, который оправдывает народ, стоит с кровью за народом и высвобождает на землю царство Божие на земле, как на небе. Таких у меня единицы. И я вам в дерзновении говорю, вы воспитаны, цари и священники. Мы в этом упражнялись. А сегодня время оставить все заботы, оставить все. Не переживайте. Не переживайте. Станьте, как Моисей, за спинами солдат с царством Божьим. И вы освобождаете легионы ангелов, вы освобождаете славу, вы освобождаете покров, вы освобождаете все, и увидите, как Бог удивительно будет спасать. Знаете, сегодня мне у нас была перед этим вот пасторская молитва часа четыре назад и один пастор рассказывает говорит что один офицер может вы слышали где-то что один офицер говорит ему так холодно было так и он говорит я не верующий но вдруг я к небу повернулся и как-то господи так это же ему курточка нужна короче обратился курточка и вдруг на другой день Привозит мне курточку. Да, хорошую курточку привозит. И последняя, говорит, это, зачем мне привезли? Я никто не, как бы, ну, никто не знал, и мне курточку. И, говорит, и он человек понял, что есть Бог. Слушайте, ваши молитвы, ваше стояние с кровью, ваши благословения, они висят над каждым офицером, над каждым солдатом, над каждой пулей, над каждой пусковой. Аминь. И поэтому сегодня время нам стать, как царям священникам, за наш народ, за нашу страну, чтобы царство на земле было как на небе. Послушайте еще, я уже столько говорю, каждый день мы собираемся, я уже так туманно помню, не то, что туманно, трудно вспомнить, что я когда говорил, так? Но, ну, в общем-то, помню, может детали какие-то повторю, ничего страшного. Слушайте, как мы должны царствовать? Слушайте. «Вам дано Царство Небесное». Как? Небо, небо Господу. Да, небо Господу, Он там командир, Он там все. И это Царство сегодня завещал Он нам. И через кровь Иисуса оно сегодня нам дано, чтобы на земле было. Чтобы мы духовным Царством царствовали на земле. Повторяю, нам дано Царство. Духовное царство, чтобы мы духовным царством царствовали на земле. Третий раз повторяю, Вам дано, нам дано, и мы цари в этом царстве, дано царство, и мы цари в этом царстве, в каком духовном царстве, чтобы мы духовным царством царствовали на земле. Запомните это. Я три раза сказал, а потом что прослушайте. Смотрите, Моисей, когда пришел, Моисей, когда пришел к фараону, он пришел с палкой. Он пришел с плотью. Палка это плоть. Он пришел, один, одна, одна только плоть пришла. Но, э, это образ плоти. Но в чем была сила Ему? Бог ему дал духовное царство. И Он духовным царством управлял физическим царством. Это то, что было в раю. Христос говорил, «Царство не от мира сего». Поэтому сегодня много людей, «О, мы не будем царство на земле, царство не от мира». Да, царство Христово духовное, не от мира, его не избрали, его не назначили. Он от отца своего физического не получил царство, от Давида даже, так. он не получил царство, он не царство. Откуда у него, какое у него царство духовное?» И где он царь? Духовный. И каким он царством исселил больным? Духовным царством физическом мира. Каким он царством украшал море? Дамбы строил? Нет. Духовным царством физическом мире. И поэтому сегодня время веры. А вера, видите себя царями, видите себя священниками, видите за собой царство. Духовные, вам дано, вы, цари, вы будете царством на земле. Каким? Духовным царством на земле. И духовное царство вот все небо, служит земле. Как ваш дух служит телу, чтобы ее оживлять, так вот небо, оно протянет руки, чтобы оживлять землю. Через кого? Через нас. И всегда Бог говорит, искал человека. И как всеми Бог говорит Аврааму, и нашел Аврааму, говорит, ты будешь в благословение, и в твоем семени благословлятся народы. И так Авраам, как только появляется Авраам, он становится благословением в земле. Через него царство приходит на землю. Как только появляется Моисей, приходит благословение, благословение семи Авраама. В тебе благословляются все народы, племена, языки. Это, и, и Царство Небесное на земле проявляется. Давид появляется, благословение. Все, все, которые приходят к Богу, они становятся в благословение. Аминь. Они становятся в благословение. И вы, источники, ваш дух соединен с Духом Божьим. Вы цари в духовном мире. И Бог хочет, чтобы вы царствовали на земле, как на небе. Аминь, не силы ни невольства, а Духом Божиим. Однажды я помню, сколько этих проповедей слушал. Скинья Давида ⁇ это пророчество, скинья Давида ⁇ это прославление, скинья тот рассказ. А я надо, когда уже что-то э, как-то слушаю, слушаю, вроде бы принимаю, а потом начинает надоедать. Почему он надоедает? Я говорю, Господь, а что ты скажешь, что, что такое скинья Давида? А Бог говорит, скинья Давидова ⁇ это власть, помазание. Управление помазанием над физическим миром. Давид был помазан, и он Духом Божиим управлял царством, защищал царство, строил царство, творил суды и правду. Вот что такое Скинья: Дух Божий был на Давиде, и он Духом управлял государством. Это и скинья. И вот вы сегодня священники. Вы храм. Бог сам живет в вас. И столб от вас должен быть всегда, на, как на скинье, до небес столб. Аминь. И с этого столба мол, Бог будет говорить вам. И вот видьте себя, что вы, это скинья, вы храм, Бог у вас, и вы в благословение. Аллилуйя. Это и есть Царство Божье на земле, как на небе. Вот это молитва Отче наш. Отче, да будет Царство на земле, как на небе. Поэтому призывайте, поэтому вставайте прежде всего, кто вы такие. Вы цари и священники. И вставайте в Царстве Небесном. Считайте читайте Исаии 13 глава, там написано, станьте на горе в духе, как цари священники, махните рукою, полки за вами, и идите в ворота, ворота властелины. И как идите, торжествующие величие моем. Вот Бог дал свое имя, дал свое царство, дал свою силу. И говорит, упражняйте мое царство, упражняйте. И говорите, и говорите. Говорите, и верьте не то, что я там наговорю кучу. Нет, не в этом. Верьте, что когда вы какое-то слово говорите, что-то говорите, будет вам, что вы не скажете. Вот я наговорю, помолюсь, что Бог побуждает, и все. Я потом ляжу, а потом раз, дергаюсь, когда смотрю, что-то там читаю, что-то. Или опять хочу молиться. А Бог говорит, "Води в покой. Ты сказал слова, ты связал, ты развел, ты сделал. Покойся. Ты мое задание выплаты. Ты как царь, я через тебя сказал слова. А дальше работа Духа Святого. Дальше работа царство. Учись царствовать. А я что-то... Учись царствовать. Ну, да отдай... я... Учись царствовать, сын. Пришло время, что душевно не проходит. Учись, если ты поверишь, дело свое делаешь. Какое? Будет тебе что-то не скажешь. Веровать, аминь. Что будет тебе что-то не скажешь. Если ты говоришь, как царь, то научись ходить в покое и доверять мне, что я это сделаю. Ты хорошую молитву совершил. Ты хорошую войну выиграл. Ты чувствуешь дух и все. А теперь войди в покой и занимайся другим делом. Ой, этот, занимайся другим делом. Если ты посеял там это, пшеницу, иди шей ячмень, посеял ячмень, иди пообедай, все. Посе, все, жди, урожай будет. Ты свое дело сделал. Друзья, мы должны учиться царствовать. Аминь. Утром прежде всего, на себя кровь, разрушил планы дьявола, не замыслы, утвердил волю на земле, как на небе, предался благодати, чтобы Духу Святому, что Бог через себя сделал, промолил семью, промолил церковь, промолил... устал время посвятил Богу, Дух Святый. Я не знаю, как молиться, как должно, но я стою, как царь, стою, как священник, призываю кров на страну, кровь на президента, на всех, аминь, благословляю всех, Отдаюся благодати Твоей. Аминь. И Дух Святой, не знаю, как должно молиться, и все. Ты знаешь, и и китирамагарекити, обними страну, как курица, это самое яйца или цеплять, и благословляй, и призывай дожди, призывай правду, призывай все. И пока, пока мир не придет, или пока сила не закончится. Это, друзья, наше время. Поэтому не сидите в интернете, вас там только подрубит силу, подрубит вера. И там, Господи, то-то, то-то-то-то-то. Это желание, а не молитва. Молитва – это цену положить. Попробуй кушать так, как ты молишься. Пять минут. Не, ты за столом сидишь минимум полчасика, где-то. И, и, и три раза в день, чтобы жить. А как страну накормить? Отцы стояли в, проломе, стояли в проломе. Поэтому, пожалуйста, я вас поддерживаю в вере, поддерживаю в духе, поддерживаю в, в любви. И говорю так твердо, потому что сейчас... Это, ну, как сказать, когда ты вам говорю, что Бог говорит, я вытираю помаду с твоих губ. Я говорю, что ты, что, что ты имеешь в виду, ничего не понимаю. Говорит, перестань, украш... перестань, Но как это, Боже, это уменьшать, украшать, короче, так, не, не, не прямо говорить. Перестань это все, начни говорить прямо. Не надо украшать, уменьшать, не надо такое, такое, все. Говори прямо. Хорошо, друзья, поэтому я прежде всего хотел ваш дух поддержать. И хотел помолиться за это, что вы были в вере, что вы были в духе, что вы стали царями и священниками. Друзья, сейчас время героев. Герой рождается не в мирные времена, а в времена кризисов, в времена проблем. И тогда испытывается кто из кто. И Бог всегда готовит на это время своих героев. Помните, кто у вас ближний. Забудьте о ближнем, пожалуйста. Кто ваш ближний? Кто мой ближний, помните? Павел тем говорит наипаче о своих. Поэтому постарайтесь наблюдать за людьми. Может, сходить к соседу. Может, кому-то позвонить. Я обзвонил всю церковь, уже все церкви, какие телефоны были, смотрю, Моя парикма хорошая у меня, все осталась одна. Думаю, Господи, чтобы меня быть чистым и святым, давай я ей позвоню. Вы помните, там дедушка у вас вострежется. Да, говорит, -да. да. как у вас там есть хлеб, есть что-то, есть все хорошо. Это, есть все, ну, говорю, хорошо, слава Богу. Я рад чисто так звоню, чтобы с, тем, с теми людьми, с которыми я общаюсь, так чтобы они были сыты, здоровы, ну, чтобы куска хлеба не нуждались. Потому что я могу помочь. Хорошо, друзья. Хорошо. Но что еще сказать? Хотел бы в этом духе первое помолиться за каждого из вас. Помолиться, чтобы вы были в духе веры. Чтобы вы помнили, что вы увидите, закройте глаза. И увидите себе корону на голове. Увидите перстень на руке. Увидите мантию. Увидьте, что вы цари в Царстве Божьем. И увидьте, что Бог у вас, и вы с Ним одно. Увидьте себя есфирами, которые пишут приказы для Царства. Увидьте себя священниками, которые окропляют, оправдывают народ. Увидьте себя людьми власти, людьми Царства. Увидьте себя царской семьёю. И Библия говорит, если вы так не будете видеть, не будете как дети, вот так искренно, то вы не войдете и не будете царствовать в Царстве Моем. Поэтому нужно, в Словом Божем, как дети, не лукавить. Пусть сердце будет, да, в разуме, да, в устах, да. И не стыдитесь, не фарисействуйте, не лицемерьте. Да, да, стали и начните в этой вере действовать. И вы увидите, как заработает царство. Вы начнете видеть видение. Сейчас был молиться еще за дары. Бог мне опять говорит, раздавай, давай, благословляй. И скажи людям, пусть ревнует, пусть ожидает видение, откровение, и все. Плюс жаждут. И я буду давать. Но они должны жаждать, слушать. Простите, не просто жить, как жили. вдруг видение на меня спадет. Это, это почему то молитвам Бог бывает, избирает человека. А так по жажде приходит. Поэтому фамиль, помазание начало течь. Аминь, видите, как Бог хочет это давать. Уже только заговорил, что за даритью помазание течет. Увидьте своих ангелов и увидите, что будет вам, что вы не скажете. Читайте Моисея сейчас. И вот представляете, вы сядете вместо Моисея. А он на небе, а вы на земле вместо него. Читайте Иисуса, Он на небе, вы вместо Него. Читайте Петра, вы вместо Него. И представьте, вот так увидите же вы и говорите так, говорите так, действуйте так. Только искренне, аминь. И, и молитесь до тех пор, не понимаете, что говорить, на языках, на проблему, и молитесь до тех пор, пока мир не придет. И когда вы будете молиться, вы увидите, что Дух Святой будет давать вам хотение, чувствования, откровения. молиться, сам наполнять, картины будет давать. Вставайте эти картины, исполняйте эти картины. И так вы войдете в служение Духа. Но до чего я достиг? Я дошел, потому что у меня безвыходность была. Мне нужно было спасти семью, и я вот так часами молился. И там начало знакомство с Богом. Я вас всех благословляю, покрываю кровью. И в, и в имени Иисуса, по слову Господнему, как Христос видел не рыбаков, а апостолов, не ватфея апостол, так и я. Пишу вас, Аминь. сыновей и дочерей Божьих Аминь. Я вижу вас новым творением, совершенно новым, абсолютно новым, духовным творением, Аминь. Я вижу корону на голове, Аминь. Я вижу огонь в устах, в глазах ваших, ами. Я вижу, Господи, мир капает с руками. Вижу мантию, аминь. Вижу ангелов вокруг вас. Аминь. И вы сегодня там, с полками, ами, чтобы, чтобы Царством Божьим, Царством Духовным, царствовать на земле, поражать демонический мир. Я сегодня смотрел, там шаман главный выступает. Мы за Россию, мы за то, мы за то, что мы молимся все. Я именем Иисуса простираю жезл на того шамана и на их не все войско и поражаю кровью, поражаю огнем, потросаю демоническим мире и поражаю всех демонов, которые ослепляют и оживляют зло. Духом проклянули, крестом поражаю. Во имя Иисуса Христа, аминь. И я благодарю ангелов Двинчис, аминь. И я благодарю, что Господи, слава, слава, слава, слава, аминь. И другое зло направляет в жезл, в властик жезл, в Моисей, в жезл в власти, Господи, на врага, и проклятной корни, проклятной корни Исаия 42, и сушай их не источники, их не реки, аминь, во имя Иисуса Христа, и потрясай врата ада, аминь. И, Господи, убирай зло. Зло, зло, Господи, тоже дьявольское, которое слепил умы. И во имя Иисуса да придет свет, как на меня, грешника, да когда-то, да придет разум, да придет кровь, да придет любовь и покаяние, и да будет рыдание, Господи, о, как Давида, который убил Урию. да придет такое рыдание, да поднимутся, Господи, там на фаны, и начнут пророчествовать во имя Иисуса, да поднимутся звезди великих, артистов, политиков, медь врачей во имя Иисуса. Я говорю, просил кровную на совесть на России. Она на совесть на Белоруссии. И во имя Иисуса воскресните Во имя Иисуса живите. Во имя Иисуса воскреснет совесть. Во имя Иисуса откройте сумы. Во имя Иисуса откройте с глаза. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Пусть Беларусь не пикнет. Аминь. Аминь. И да придет страх и ужас на всех, ибо нечестивый бежит, когда за ним не гонится. Аминь. И да придет прозрение покаяния им Иисуса. А нашу землю мы обнимаем и гримотес, на нас несправедливо нас напали. И ты, Господи, судья праведный. И мы призываем кровь Иисуса. И твой суд, великий Бог, который вовремя защищает. Аминь. И ты мне сказал, что чаша, слезы, горы наполнился. Ты мне сказал, что этот народ обратился в скорби к Богу. Ты нас переплавил и плавишь и шаминь но мы обратились к тебе как нацу и как судьи праведную и говорим защити нас господи ибо нет силы у нас аминь ты наша сила и мы стоим в имени твоем торжествуем в имени твоем и призываем твоими силами и господи благоснаям наших солдат благослови наше правительство благослови народ во имя Иисуса пусть возле каждого ангела станет. Аминь. Над президентом господь над правителями, над мэрами над всеми, над солдатами, над начальниками. И во имя Иисуса покоряем их веры вере. Аминь. Через кровь Иисуса, я говорю, Дух Святый, оживляй, направляй, управляй во имя Иисуса. Мы связываем силу огня, оружия Аминь. Да не взрываются бомбы, да не попадает куда надо. Мы стоим особенно собраны за жилые дома, за школы, за роддомы. Господи, аминь. За людей, которые Еду, Господи, видели, как пенсионеров расстреливают, Боже, это ужас в машинах, Господи, защити Боже, защити во имя Иисуса, во имя Иисуса страх на тех, которые стреляют в мирных жителей, пусть бомбы кидают в другое место, пусть стреляют в другое место, Господи, во имя Иисуса на совесть, чтобы в пожилых домах, не пожилые люди, во имя Иисуса управляем всем, Господи мы веряем Тебе, мы поклоняемся Тебе, Они и я прошу Тебя, Господи, за церковь. Я вижу, что рванулось, Господи, силы молиться за другие, Но я молюсь за церковь, за церкви наши. Во имя Иисуса. И за другие. Во имя Иисуса. Ты сказал плакальщиков моря. О, сейчас вся страна плачет. Волов пашущих сейчас много пашет. Страна трудится. Но кто-то должен стоять Моисеем, а царей у меня единицы. И я помазываю церковь, аминь, из всех, которые будут слушать. Во имя Иисуса царствовать лица Твоего. Елей царствовать, елей держать небеса открытыми, аминь. Елей верою держать собой, верою собой. Как Елисей, колесницы конницы Израиля, аминь. чтобы крутились над каждым, аминь. Они посылали эти колесницы в районы, в города, обидь, обидь. И поражали слепотой врагов и так дальше. Иисус, я благословляю. Я высвобождаю дары. Духа Святого и благословения всяких, которые будут. Ты мне дал, Господи, аминь. Я слове дал, и я высвобождаю это слово. Я говорю, примите дары Духа Святого и начните ревновать, чтобы они работали. И они пробьются, они пробьются быстро, как в себе потоки. И потечет рекре, рекре, источники жизни. Через них аминь, спасение, разумление наставления. Примите это благословение, примите и ревнуйте. Молитесь и я не просто молю, а молитесь с ожиданием, что Бог что-то покажет разумеет направить отдавайтесь ему отдавайте и ожидайте и проявится дарива имя иисуса благослови духом веры что имеет и высвобождая господи благодать на церковь на народ твоего имя иисуса христа аминь аминь слава богу друзья я рад что мы пообщались помолились еще хотел бы, чтобы мы не ожесточили сердец. Когда ты смотришь, как расстреливают, я посмотрел, что пенсионер, дед с бабушкой ехали. И на те, это бронемашина, бабах эти их. И дед с бабой так друг на друга положили конец. Ну, конечно, кровь по плоти кипит, но мы не должны ожесточить сердец. Чтобы Бог пришел к, к русским, кто-то должен их обнять. Потому что Бог есть любовь. И кто-то должен прикоснуться любовью. Христос пришел к нам, украинцам, грешникам, идолопоклонникам. И Он обнял нас кровью, плотью и духом на кресте и омыл нас. И благодаря этому мы сегодня спасены. Не по делам. А мы распинали его грехам. Сегодня нас распинают. Мы будем защищать страну. Наши солдаты – это слуги народа. Закон Моисеев не отменен. И, это... И поэтому слуги должны защищать нас от зла. Наказывать зло. И мы их благословляем. Но мы должны различать дьявола, Дела плоти и наших братьев и сестер, которые еще не знают, что они наши братья и сестры, которые будут рыдать потом, плакать и пойдут спасать весь мир, будет пробуждение в России. Поэтому не ожесточите сердец, боритесь против дьявола, против дел плоти. Бог мне говорит, не жалей сильно плоть. Я то -то -то -то, помочь, то сделать, что все было хорошо такое. Бог говорит, нет, не жалей, наблюдай. Бог мне показал, а на этом открыл притчу о блудном сыне. Бог не жалел блудного сына. Он ее любил, но не жалел. Он не посылал ему посылки. Он не это переводы не слал, не решал его проблемы, не устраивал на работу. Его, все. Потому что он грешник. И он должен наесть от грехов своих. Поэтому пришли с оружием, пусть кушает оружие. Это не мы, это их выбор. Пришли со злом, пусть кушают зло. И мы, Господи, будем поражать и, и их источники и все, чтобы прекратилось зло. Это мы будем поражать и, и, и телы их, и, и это все, и в духе, и во всем это, чтобы зло. Потому что пришли со злом, мы боремся не с ним, а со злом. Это их выбор, что они избрали зло, пусть получает. Это их выбор. А за людей, а внутри благословляйте. Вызывайте кровь и благословите, чтобы прозрели и начали каяться. Я смотрю, что наша страна прозрела. Пришло испытание, переплавка. Все народы, Бог мне говорит, успокойся. Говорит. Все народы пройдут. Я говорю, сын, ну, сын, все под моим контролем. Я, говорит, все народы пройдут переплавку на земле. И мне важно, куда люди обратятся. Нация, человек обратился. И говорит, Украина обратилась к Богу платился к Богу друг другу, дружно просили, помиловали все, начиная дружно так работать, что весь мир удивлен Украине. И Богу это нравится. И поэтому Бог говорит, все, мои ангелы, моя власть пошла воевать. Слава Богу. Поэтому мы должны четко различать и не жесточить сейчас сердце, потому что вы сами лишитесь Божьего благословения. Бог есть любовь. Как бы тяжело ни было, благословляйте врагов ваших благословляем, побеждайте зло добро. Отлично, зло поражаем, а людей благословляем и продаем судьи праведному. Аминь. Хорошо. Что еще? Что еще? Хочу напомнить, что, пожалуйста, загляните соседу, перезвоните кому-то, кому-то тот, чтобы мы, чтобы никто там не умирал с голода. Потому что это время героев. Бог говорит, в это время я испытываю голодного, сытым, слабого, сильным, нуждающийся, могущему помочь. Поэтому мы не можем говорить, а, я не знал. Бог говорит, спасай взятых на заклание. Спасай тут иди. А, я не знал. А Бог что, не видит? Что ты пальцем не шевельнул? Поэтому, пожалуйста, постарайтесь. Я не знаю, я не оправдаюсь, но со своей стороны я все, что мог, что могу, делаю. И слава Богу, что в нашей все церкви люди обеспечены. Поэтому, если что-то, звоните мне, пишите. Будем как-то так совместно помогать, чтобы всех был минимум. Знаете что? В это время лучше не входаться в философию. О, а где Бог? А вы знаете, лупите в лоб. А когда было все хорошо? Где вы были? В церкви? В Библии? Где Украина была? Когда все было хорошо. Что творила Украина? Что творила это все? Коррупция, блуд, разврат, пьянки и так дальше все. Значит, что за грех положено смерть? Это что-то, что люди Богу почитали, уважали, теперь где Бог? Фу, где Бог? Кто знаком с Ним, то, тот, тот с Богом и остался. А сейчас такая проблема, давайте искать Бога, а потом посмотрим. Короче, иногда в лоб надо сказать, так? Потому что философ начнёт мудрствовать, так? Кто, ну, кто в это время захочет Бога, так, в сердце, он смирится и послушает. это, Но надо иногда протрезвить, вот такой, о, где Богу, а мы как бы защищаем. Бог на месте. И любовь на месте, и истина на месте. И всякий, кто обращается, к нему спасется. То есть, есть время благоприятно, так и говорите. Есть время благоприятное, есть лето, когда надо найти Бога. Чтобы когда пришла зима, был хлеб, чтобы Бог нас спасал. А люди где, где были, когда было доброе время? Где сидели это? Да? Телевизоры, пьянки, гулянки. Египет кто еще где и так дальше, но не в Библии, не в постах молиться, чтобы найти Бога. А сейчас крик, ой, как это будет? Слушайте, кто знает Бога, тот уверен, тот спокоен. А кто э, слабый, пусть да, начинает сейчас молиться. Давайте скажите, я вам расскажу, первое, надо совесть, надо фу, с Богом разрешить ему, чтобы он пришел. Давай пригласим Иисуса Господом, а потом с кровью, чтобы совить береги всегда чистую это не что кайса и давай научить как кров рассказать как в египте кровь защищала 90 псалом прочитайте то есть расскажите им 90 псалом читай только с верою и все я рассказал как вы церковь знаете ну вот вижу еще другие слушают это как мой дед во время войны в какие-то восточные страны и им сказали чтобы ну население не трогать и они видят там собрание, где-то люди молятся. он нам же сказали почитать, давай чуть посидим. Вот так тянуло к Богу. И это, и говорил, они что там посидели, говорят, научите меня молиться как-то. И кто-то там, то ли в Болгарии, то ли не знаю, где-то в Польше, короче, дал ему 90-й псалом, написал ему. И он его хранил, и все. И молился, живущий под покровом Всевышнего, говорю, Господи, если только вернусь, это, буду служить тебе, все. И так шел. И вдруг их окружили, где-то уже в Германии все. говорю, ва, это прошли все, и тут конец нам, и никакой надежды ничего не связано. Короче, все, конец. А дед вынимает блин, даже этот э, псалом, не, говорит, давайте молиться. Говорю, а мы не умеем молиться, кому -нибудь. я говорю, он уже все готовы, генералы все. Короче, а вот у меня псалом есть. И говорю, давай, живущий покромся, живущий покромся, верно? И, короче, давай молиться. И что случилось? Кинули какую-то развернутую часть и их освободили. Их окружение освободили. Это, и деда мое ранило положили ее на повозку с лошадями и повезли не в сторону своих, а в сторону немцев. Как начали стрелять все разбежались, дед на повозке, но он там ну, побежал в лес, там, а ему дали немецкую шинель, потому что порвало, и он там сидит в лесу. Ну давай к своим идти, осмотрим, там железная дорога и часовые. То так встречается, то расходится, встречается, то расходится, он говорит, что делать, -то? что делать? И он в немецкой шинели. И как только они разошлись, он прочитал, живущий под погром Всевышнего», «Под сенью всемогучего Прочитал, и как только они разошлись, а он смело, спокойно взял и пошел немецкой шинели. И они его не тронули. И он пошел. Под утро добрался к своим. смотрит такая, тут обрыв, там речка идет, мост разбитый, там и кто-то корову пасет. Это, и майор наш идет. Он как закричал сразу, «Эй, к Тот майор упал и говорит, «Стой!» А что такое? Ты по минному полю идешь. Это а дед тут точно там. И он, давай, давай, как-то аккуратненько пошел, забрали его в лазарет. И там читай список, кто погиб? Кто погиб? И, и мой деда называет там фамилию. А говорит, не, я живой вот тут. И вот так покаялся. Вот видите, как Псалом спас во время войны. Бог любит спасать. Он отдал жизнь. Его руки протянуты, как тот какой-то офицер. Господи, куртки надо. Вот так. Не умеем молиться, А вдруг в сами руки, лицо поднялось и попросил. Вот так мне рассказывал пастор сегодня. И Бог ему дал куртку. По нашей молитве. Друзья, вы источники. Вы источники благословения. Вы в вашем реке безмерное могущество. Уста, это уста царя власти. Витчи за собой царство. И как дети... Простоте, но мудрее по взрелости царствуйте во имя Иисуса. Аминь.